Исмиля. Аль-хамдулилахи. Роббила арамин. Васалату васаламу ала. и валмур салин. Адана биина. Мухаммад саллалаху алайхи вала алайхи ва асхабихи аджамай. Аммабад. Фассаламу Дорогие мои ученики, сегодня мы с вами будем проходить первую букву алфавита. Арабского алфавита. Первая буква. Эту букву называют Алиф. Буква называется Алиф. Она в виде вот такой вот палочки пишется. Или как ее называют, лезвие меча. Пишется, вот смотрите, какая красивая. Сверху вниз. Смотрите, это называется первая буква Алиф. Все должны повторить это слово. Алиф. Алиф. Запомните. Алиф. Это буква Алиф. Буква Алиф. Возьмите в руки тетради. Ручки, карандаши, фломастеры. И прямо во время урока также пишите себе в тетрадь. Первый урок. Буква Алиф. Еще раз. Алиф. Он пишется вот так. Палочка Сверху вниз. Сверху вниз. Это буква олив. Запомнили. Раз и навсегда. И подписали. Буква олив. Буква олив. Можете разными цветами. Какие есть у вас карандаши. Какие есть у вас фломастеры. Какие есть у вас краски. Просто рисуйте, рисуйте, рисуйте. А потом, когда все нарисуете в своих тетрадях или в своих альбомах, Прошу вас поделиться. Сделайте фотографию или попросите своих родителей, чтобы они сделали фотографию и отправили мне на почту. Обязательно, обязательно, обязательно буду ждать. Самые хорошие и красивые рисунки будем выставлять на сайте. Итак, олив. Буква олив. Но запомните, что олив, он... Часто один не приходит. С ним еще есть такая буква Гамза. Гамза. Ее называют буква Гамза. Также я ее нарисовал разными цветами. Смотрите, какая буква Гамза. И маленькая, и большая, и красненькая, и черненькая, и зелененькая. Вот это называется буква Гамза. Она может приходить вместе с Алифом. Она может писаться... Наверху, а может писаться внизу. То есть над алифом или под алифом. Сейчас будем смотреть. Но самое главное, вы себе должны подписать. Это буква ⁇ Гамза ⁇ Это буква ⁇ Гамза ⁇ Га. «Ха». Начинается на «ха». ⁇ Гамза ⁇ Гамза. Буква ⁇ Гамза ⁇ Так, давайте же нарисуем траву. Нарисуем алиф, из хам... и Нарисуем алиф и Гамза. Нарисуем Алиф и Гамзу. Смотрите, Гамза и Алиф. Вот так. Красивая, какая Гамза над Алифом. Или можно под Алифом. Смотрите, Алиф и Гамза. Алиф и Гамза. Или можно опять также, другим, только уже карандашом или фломастером. Алиф и над ней. Хамза. Ну и еще последнее. Алиф и Хамза. То есть вы можете увидеть олив который приходит с Хамзой. Понятно, да? Так. Дальше. Смотрим. Смотрите, какие красивые алифы и Хамзы. Вот так вы должны тоже рисовать. Вот так вы должны рисовать. Гамза. Это, запомните, алиф и гамза. Две буквы здесь, да? Здесь две буквы. Итак, смотрим, как пишется. Гамза сначала пишем. Пишем гамзу. Обводим вот так, вот так, вот так, вот так обводим. И это гамза. Вот так пишется она. И алиф Сверху вниз. Сверху вниз. Ведем. Рисуем прямо во время урока, дорогие детишки, дорогие мои ученики, а также их родители, а также их тети и дяди, бабушки и дедушки. Рисуем, рисуем, рисуем. Как вот я вам объясняю, прямо во время урока берете тетрадь или альбом или листочек, не сидите просто так, не смотрите, а рисуйте. Прям тут же рисуете во время урока. Давайте вторую гамзу смотрим. Ставим калям, то есть ручку, или карандаш, или фломастер, ставим, ставим калям и рисуем. Вот таким вот образом рисуется гамза. И потом алиф. То же самое. Алиф рисуется сверху вниз. Сверху вниз, чтобы у вас получился вот такой вот меч. Лезвие меча. Следующий. Следующий пример. Опять гамза. Сначала гамзу рисуем, потом рисуем Алиф. Рисуйте то же самое, не сидите просто так. Возьмите любую ручку, блокнот и записывайте. Потом я буду ждать ваших фотографий или ваших видео даже. Отправлять будете мне. Так, дальше смотрим. Еще «Гамза» и «Алиф». «Алиф», «Алиф», «Алиф». Есть! Теперь вы умеете писать «Гамзу» и «Алиф». «Гамзу» и «Алиф» вы теперь уже знаете, как написать. Кроме «Гамза» и «Алифа» и других букв у нас есть еще огласовки. Огласовки. А они пишутся в виде черточек или запятушек или кружочков. Эти запятушки, кружочки и черточки мы должны с вами сегодня изучить. Итак, смотрим. Первая черточка, потом гамза и потом олив. Вот так вы увидите в арабских книгах, вы увидите вот такие вот буквы. И смотрите, вот эта черточка наверху, она называется фатха фатха это фатха палочка вот такая наклонная наверху над гамзой или над какой-нибудь другой буковкой это будет называться фатха и она будет читаться как а а понятно да а значит вот это вот фатха гамза олив мы будем читать как а а понятно да а это читается А. Если другая буква будет, там будет читаться, например, БА, ТА, СА, ДжА, ХА. Потому что фатха стоит. Вот эта вот черточка, наверху эта фатха, она как звук А. А теперь можем увидеть, что Алиф, и под ним Гамза, и еще черточка. Вот эта черточка называется КЯСРА. Эта черточка называется кяср. Ее называют кясра. Запомните. И вот это вот олив, гамза и кясра мы прочитаем как и. И. И. Значит, первое а, второе и. И теперь третье. Запятая. Смотрите, какая запятушка. Закорючка. Завитушка, потом гамза и потом Алиф. Мы это будем читать как У. У А И У. А. Фатха. Гамза. Алиф. И. Алиф. Гамза. Кясра. У. Домма, эту огласовку называют домма, домма, вот эту запятушку называют домма, домма, гамза, олив, у, а, и, у, понятно, да? И еще вы увидите, что есть кружочек, это называется сукун, сукун, гамза и олив здесь уже не будет никакого звука. Не будет как А, И, У. Здесь просто О э, э остановился. Она хочет двинуться. Гамза и Алиф, они хотят двигаться. Но их пригвоздили. Пригвоздили их. Вот этим вот кружочком забили гвоздик. И она не может двигаться. В трех примерах первых, там движение идет. А в четвертом примере, там никакого нету движения. Как ее булавкой вот пристегнули к стене, и все. И она не двигается. Значит, мы с вами сегодня узнали о голосовке. О голосовке. Фатха Кясра Домма Сукун. Фатха Кясра Домма Сукун. Фатха Кясра Домма Сукун. И мы узнали... Алиф, и мы узнали гамзу. Вот это нужно прям писать в тетради, в блокноте, в альбоме. Это нужно будет писать. Первый урок, который мы с вами сегодня прошли, буква алиф, буква гамза и огласовки, четыре огласовки. Но давайте еще порисуем. Может быть, алиф просто с сукуном. Смотрите, может быть, Алиф просто с Сукуном. Вот это тоже может встречаться. Алиф и Сукун. Алиф и Сукун. Тогда мы его вообще никак не читаем. Никак не читается он. Когда Сукун, никак невозможно прочитать. Сукун, Алиф и Сукун. Алиф и Сукун мы не можем прочитать. Но будет это встречаться в наших уроках. Мы это увидим. Иногда... Сукун вообще не пишется. Иногда сукун вообще не пишется. Просто олив приходит без сукуна. Это вы тоже увидите. Давайте же посмотрим, что у нас дальше на уроке. Алиф, алиф. Арабские буквы имеют соединение. Они умеют соединяться. Какие-то буквы соединяются только в одну сторону. А какие-то буквы соединяются в обе стороны. И влево, и вправо. Это называется соединение. Вот, вот эта вот палочка, это соединение. То есть, присоединяется одна буковка к другой. Вот у Алифа только одно соединяется, соединение. Вправо она соединяется, а влево она не хочет соединяться. Она ни с кем не хочет дружить. Поэтому я нарисовал... Слева палочку красным цветом. Значит, она не хочет дружить с той буквой, которая приходит после нее. Она не дает соединение, Понятно, да? А с той буквой, которая перед ней, она просто-напросто соединяется. И хочет дружить. Говорит, давай дружить. Давай дружить. Дает соединение. Вот это вот соединение она любит. Вправо она соединяется. А влево она не хочет соединяться. И из-за этого происходят проблемы. Из-за этого происходят проблемы. И смотрите, соединение она не дает. Вправо она обоими руками готова, готова дружить. И смотрите, что получается. Соединение и буква алиф. Вот так будет у нас выглядеть буква алиф в середине слова и в конце слова. Потому что она соединяется с, с той буквой, которая впереди нее. Теперь повторим, как пишется олив. Видите? В первом случае здесь олив и гамза. А во втором случае, слева картинка, там соединение добавилось. Смотрите, соединение, потом вверх идет, и потом пишется гамза. Но давайте же посмотрим теперь на примеры. Примеры. Перед нами три примера, три слова. Мы с вами не знаем, как их прочитать. Мы еще с вами все буквы не знаем, но мы уже с вами видим, где олив есть. Олив есть, где есть фатха, палочка наверху наклона, где есть кясра, палочка наклонная внизу, где есть домма, запятушка. Мы это с вами уже можем находить, мы это с вами можем уже увидеть. В зеленом кружочке написано фатха гамза и алиф а а. Во втором примере домма запятушка мы уже читаем как у домма гамза и алиф у. Мы читаем как у. И в третьем примере мы видим опять впереди стоит алиф, потом гамза и потом киасра и. И олив. И вы должны научиться писать это олив вместе с гамзой. Пишите, пишите, пишите. Разукрашивайте разными фломастерами, красками, ручками, карандашами. Рисуйте, рисуйте, рисуйте. Красиво, красиво, красиво. Сверху, вниз, сверху, вниз. Олив и гамза. Гамза и олив. Это нужно, нужно, нужно много, много, много тренироваться и писать и рисовать, понятно, да? Вот, например, вот слово "арнаб", "арнаб", "арнаб", зайчик. Здесь вот первые фатха, гамза и алиф. Фатха, гамза и алиф. Мы это видим. В начале слова мы видим а. Теперь вы уже можете прочитать а. Также слова "ана". Смотрите, вот слово слове она первое «фатха, и алиф», потом идет вторая буква с точечкой наверху, и потом идет алиф в конце. Смотрите, еще там в конце есть алиф, еще там тоже есть в конце алиф. Вот он присоединился к впереди стоящей букве, соединение дал. Значит, в этом слове два алифа. Мы видим два алифа. Второе слово «аби», «аби» мой папа или третье слово усрати здесь уже домма гамза и олив дома гамза и олив дальше Ухиббу. опять дома гамза и олив умми моя мама и последнее слово ухти моя сестренка моя сестренка ухти самое главное вы должны сейчас знать как пишется Алиф, как пишется Гамза и как пишутся харакиаты И как мы это будем читать. Сегодня вот такое вот задание. Здесь Алиф и Гамза пишутся как самостоятельно, а также когда они соединяются. Соединяются вправо. Смотрите, крючочек там такой, как клюшка получилась. Вот это соединение. Это соединение. На этом урок наш заканчивается. Кто не понял какие-то моменты, он должен еще раз это все прослушать, посмотреть это видео и потом перейти к следующему заданию. Следующее задание там будут «Вопросы». «Вопросы». Запомните, будут вопросы. Где Фатха, где Кясра, где Дамма? Это уже вы должны сейчас уже знать после этого урока и уже отвечать на «Вопросы». Правильные вопросы будут публиковаться. Вы потом увидите, за каждый вопрос вы еще будете получать какие-то баллы, оценки. Баракалав фейкум, ва джазакумуллаху хайран, хайраль джаза, субханакаллахума бихамдик, ашхадуалла и лага и ла анта, астагфирукя, ва тубу и лейкя.